Всем привет! Сегодня мы на канале будем разбираться с игрой Last Cloudia, Буду вступительный ролик делать по ней, рассказывать свое мнение, какие плюсы, какие минусы я у нее увидел. И видеоролик будет, может быть, длинный, может нет, не знаю, посмотрим, как получится. Я здесь расскажу свое мнение об этой игре, какие тут, собственно, плюсы и минусы, которые я заметил. Может быть, вы что-то уже заметили самостоятельно. Пишите в комментариях, я... Почитаю, естественно. Но сначала посмотрите видеоролик, чтобы не повторяться. Вы на канале Каткофер, мы начинаем. Первая игра на самом деле красочная. Вот это мне очень нравится. Здесь реально художник поработал на славу. Здесь каждый персонаж, вот каждый персонаж. Каждый арк прорисован просто досконально. Вот здесь вот если посмотреть, view, нажать, здесь даже персонажи вот здесь вот э, двигаются чуть-чуть. Вот здесь вот, вот двигаются, бегут куда-то. Красиво пропадает, кстати, то есть это реально круто. Прорисовали здесь все очень досконально. Далее. Э, ну, по поводу красоты, в принципе, здесь оно и понятно. Красота. Сам дядька вот этот вот показывает отшельник, насколько здесь все красиво. Далее, следующее. Это самая большая проблема. Ну, гача это гача. Здесь нужно играть, здесь нужно гриндить и так далее, чтобы достичь какого-то результата. Игра э, новичкам. Дает, конечно, очень много всего. То есть вы сможете там выбить себе персонажи, выбить себе арки стартовые там и так далее. И даже топовые сможете выбить на стартовые гачи. Это все хорошо. Но! Потом вам нужно будет это все прокачивать. И вот с прокачкой здесь вся беда. Почему беда? Сейчас вы увидите. Заходим, к примеру, вот сюда. В юниты. Вот у нас персонаж. Мой любимый персонаж, красиво выглядящий. Вот этот тоже красиво выглядит, но мне вот этот больше нравится. Такой, дядька, красота. Э, старикашка, отшельник. Чем мне он нравится, это уже другой вопрос. Но, заходя сюда, вы видите здесь следующее. Enchant, awaken и Unlock Ability. Три места, где вы будете качать персонажа. Плюс еще Skill Cost вы будете прокачивать дополнительно за вот такие вот зеркала. Либо за души. Души пока не тратьте, ду души тратьте именно вот сюда, на Awaken. Э сюда вот лучше не тратьте, у вас будет в Unlockability еще в будущем возможность увеличить стоимость, ну стоимость не стоимость, а увеличить количество скилл-поинтов. То есть вот у меня 65 плюс 15, круто. Это вы, поэтому сюда пока не тратьте. Далее, что я хотел бы еще сказать. Обратите внимание, пожалуйста, на вот эту вот вкладочку. Abilities. Это ваши скиллы, которые вы будете нажимать, и ваш персонаж будет там атаковать разными способами. По умолчанию у вас будет скилл 1 и ульта. Скилл второй, скилл третий. Потом открывается за Unlock Ability. Здесь вы и пассивки открываете вашему персонажу, и прокачиваете основные статы, в общем, все, прокачиваете вы в основном через Unlock Ability. Здесь вот, к примеру, Straight увеличивается. Strange, вроде Strange, считается. Увеличиваете здесь HP, вот здесь вот есть. Плюс 200 можете добавить. Защиту здесь увеличиваете. Магию или же MP. Ну и так далее. Здесь все это увеличивается. Пассивки добавляются и так далее. Следующее. Вот прокачали, вы открыли все эти пассивки. Ну, вернее, активные умения. Далее, у другого персонажа открываете 4, чтобы было. У третьего, которого вы будете использовать там. У четвертого, пятого, шестого. В первую очередь прокачивайте хотя бы у первой троицы, которых вы будете использовать. Четыре штуки. Далее, далее. Качайте, выбирайте одного персонажа, которого вы полюбите. В качестве геймплея на там составляющие по урону там и так далее и потом прокачивайте полностью его максите его в первую очередь почему все очень просто к сожалению в этой игре есть особенность вот у нас unlock abilities посмотрим что у нас здесь нужно допустим вот допустим сюда требуются магические камешки вот такие вот синенькие где-то требуется Фиолетовенькие камешки, вот здесь, к примеру, фиолетовенькие камешки, там где-нибудь красненькие. Это все же нужно фармить. Нажимаю сюда. Вы видите здесь всякие какие-нибудь квесты и так далее, где вы можете это все фармить. У вас варианта два: Либо пойти в место, где это фармится в прям больших количествах, стопроцентно выпадает. Но это ивент. Здесь вы будете вот сейчас прогрузиться. Здесь вот смотрим. 7, один, два, три, 4. то есть я смогу, к примеру, если бы я был бы топовым персонажем, обладал хотя бы одним уже прокачанным, я в принципе смог бы пройти хотя бы вот этот вот. Ну, этот точно прошел бы, потому что я его уже один раз проходил. Прошел бы один раз этот и один раз этот. Восстанавливаются эти орбы раз в 30 минут, то есть один орб 30 минут восстанавливается. 30 на 10 это у нас получается 300, 300 у нас это 5 часов на полное восстановление. То есть на эндгейме вы будете фармить в основном же вот эту сложность. И вы будете в день проходить, ну может 5, может 6, максимум получится у вас пройти э, вот эти вот квесты по времени, потому что восстанавливается 30 минут. Банок здесь нет, банок здесь нет. Поэтому как я вам рекомендую поступать. У вас идет прокачка персонажа. Фармите второй уровень. Самый лучший вариант. Второй уровень. Третий уровень, он сложный. Вы его не пройдете. В ближайшее время, по крайней мере. А вот второй уровень вы легко пройдете. Действительно легко пройдете. Здесь и книжки фармятся, вот такие вот, которые нужны будут для Unlock Abilities и так далее. Падают вот эти камушки, эти камушки, эти камушки. Это хорошо. Фармите второй, потому что это лучшая цена-качество на самом начале. Вы сможете в день пройти его ну, достаточно много. Потому что стоимость восстановления целых 100 кристаллов. Много? Мало? Решайте сами. Но я не рекомендую тратить кристаллы на первое время, по крайней мере, на прохождение этих всех квестов. Лучше тратите на призывы кристаллы. Это первое. Далее, у нас есть вторая, вторые ресурсы, это вот эти вот маны, вы их тратите на карте, именно на сюжетке, и далее вы смотрите там, где фармится вам нужный материал, то есть где-нибудь здесь, допустим, фармится, здесь фармятся книжки, здесь фармится, здесь фармятся зеленые камушки второго уровня, где вам нужно фармить третьего уровня, переходим сюда куда-нибудь, здесь, Здесь фармится третьего уровня. Да, фармится. Отлично. И проходите потихоньку вот так вот все это. Фармите, фармите, фармите. Чем хорош именно мэп, то есть сюжет? Тем, что вы получаете, ну по крайней мере здесь, в большинстве случаев, вы будете получать определенный ресурс вот именно здесь. Здесь у вас больше вариантов получения. Здесь реально дофига всякого разного. Обратите внимание, где чего падает вот Здесь вот обязательно это все смотрите Потому что синие камушки потребуются для пробуждения вашего персонажа Красненькие там, фиолетовенькие камушки Но у нас есть еще проблема Нужно же повышать лимит э, уровня И здесь вот падает там мясо какое-нибудь Вот такие вот рогалики и так далее Это все обращайте внимание, где падает Это вам очень потребуется Потом ставите себе на автопрохождение, авторан Ну, после того как пройдете один раз на три звезды Авторан, здесь используйте э, используйте вот эту вот настройки, все это. Оно быстренько само как-то мы там нафармит вам. Пойдете там, попьете, покушите, поготовите что-то. Оно само здесь пофармит. В этом плане неплохо. Но с ивентами, конечно, в этом плане все же желательно было бы получше сделать. Почаще хотя бы восстанавливалось, чтобы меньше, там хотя бы раз в 10 минут. Ну, это было бы более лучшим вариантом, то есть ты зафармил через 10 на 10, 100 100 минут, через 100 минут пришел опять быстренько зафармил, пошел дальше своими делами заниматься, ну так было бы лучше но они решили сделать вот таким образом ограничить возможность нам фарма во всех играх так делается но у нас есть возможность фармить еще ресурсы на карте то есть это гарантирует нам выпадение ресурса какого-то, а это нам не гарантирует, что он прям тоннами будет падать там один раз в два три четыре пять шесть заходов будет падать но вы будете фармить еще и другое Далее. вот у вас еще персонаж у меня он уже с двумя звездами и шансом вам нужны будут материалы для пробуждения его так сказать лимита персонажа вам это тоже нужно будет фармить смотрим где падают вот эти камушки к примеру они падают на хард и найтмэр сложностях сложно Придется качать до 80 уровня персонажа сначала, но ну, это логично, в принципе. Но мало того, что вы этого персонажа должны прокачать до 80 уровня, вы должны еще прокачать вот этих персонажей до 80 уровня, ну, которых вы используете в своей команде. Потому что иначе они отлетят, а персонаж, что сам по себе, ну, не, не сможет вытащить там без хила там и так далее, ему нужны еще саппорты, хотя бы какие-то там танки, хиллеры. Дебаферы, баферы. Это все лучше, чтобы было. Далее у нас есть арки. Ну, арки качаются очень просто. Вы качаете с помощью вот этой вот маны. Кто-то через красную, кто-то через синюю качается. Требуется огромное количество маны этой. Но в будущем вы это все накопите. Качаете этих... Арки, эти арки, за каждого усиления там дается какие-то увеличения статов, естественно, от него. Сейчас. Нажму назад несколько раз. Все, отлично. Вот, к примеру, вот здесь увеличение плюс 2%, по-моему. Да, плюс 2% урона против боссов, которые не являются людьми и просто монстрами. Это тоже круто, плюс еще здесь пассивки вот эти вот открываются, которые вы будете включать у своего персонажа и так далее. Важно, точно, я забыл это сказать. Персонаж, у нас есть еще снаряжение, но ну, снаряжение вы потом увидите, где фармится и так далее, скупается, за золото опять же скупается. Но, когда вы прокачали своего персонажа, не забывайте включать ему пассивки. Вот, к примеру, у меня Fast Brave. Автоматически активируется Brave в начале квеста. Штука крутая. Чем больше у вас автоматических каких-то квестов, бафов и так далее, тем лучше. О, ну, в принципе, понятно почему. Потому что вам не нужно будет постоянно активировать это, но автоматически, самостоятельно, маленьким объемом маны, там, быстренько само сделает. Далее. Далее, далее, далее. Ну, здесь у нас есть еще трейдс, это у нас вот такие именные пассивки, можно сказать Которые дают определенные какие-то там ему преимущества, этому персонажу Причем они в большинстве случаев очень сильно влияют на игру То есть у этого, к примеру, светлая атака увеличивается на 10% урон И физические атаки увеличивают демэдж кап Пока что я еще не знаю, что значит превышение лимита физического урона, скорее всего здесь скорее всего здесь есть лимит наносимого урона в противнику и вот это вот позволяет превысить его там к примеру прокачали его своего персонажа наносит он по 9999 урона по врагу и плюс еще вот то тысячу накидывает и получается 10999. И за один удар он наносит там намного больше урона получается скорее всего это так работает а с учетом того что у него эта пассивка еще и здесь качается. Насколько я помню, она здесь качается. Так, сейчас, где... Нет, не это. Не это. Где-то здесь качается эта пассивка. Фантом-блейстер нет. Ща, ща, ща. Вот. Плюс 2000. Это круто. То есть, получается, светлые атаки у вас наносят плюс 20% урона на максимальной прокачке этого скилла. Плюс еще дэмэдж плюс 2000 урона вы будете наносить противнику. У нас есть персонаж, к примеру, вот этот. Рей его зовут. У него, по-моему, плюс 5000. Повышение урона против противников. Да, плюс 5000. Тандер damage Cup. Плюс 5000. Но это именно э, стихийный урон увеличивает свой. А тот персонаж, тот персонаж, он увеличивает просто физические атаки свои на определенное количество. То есть там скиллы, не скиллы, автоатака. Все, что, фиоли, э, все, что является его физической атакой, все будет увеличивать урон на 1000, прот... ну на 1000 получается когда вы достигнете лимитов 9999 урона, скорее всего, по врагу. Далее. Что еще здесь? Мне нравится, что не нравится. Ну, в принципе, мне нравится еще, что вначале дают возможность выбить персонажа топового. То есть вот тир-1, тир-1, тир-2, тир-1, тир-1 по качеству персонажа. Это очень топовые персонажи. Все они SS ранги Но просто чуть хуже, чуть лучше относительно друг друга, поэтому там... Тер 1, тир 2 используется в этом плане. Ну, еще тир 3 есть. И здесь шанс еще с 3% до 6% увеличен. И у этих персонажей баннерных 0,8, а у других персонажей 0,055 шанс. То есть вот этих персонажей вы еще и выбить можете э, достаточно высоким шансом. Ну что ж, на этом видеоролик я считаю, что ну, вступление, так сказать, Завершенном. Хорошее было э, вступление, я думаю. Рассказал большинство проблем этой игры, которые действительно будут вас э, выбешивать. Рассказал, как можно это обойти. В следующих видеороликах я затрону какие-то другие э, темы в этих... Э, там, как прокачать кого-то, как это реролить и так далее. Возможно, следующий видеоролик будет с чем-то с этим связанным. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пишите в комментариях, понравилась вам эта игрушка или нет. Советую поиграть, по почитать ее. Сюжет здесь интересный. Пока.